Привет, народ! Вещает Антон. Лето совсем не за горами, а это значит, что пора задумываться об открытии купального сезона. Или можно не задумываться об этом, ведь давно существуют аквапарки, работающие круглогодично. В таких аквапарках всегда представлены самые разные горки. Крутые, более пологие, красивые, длинные. В общем, каждый найдет что-нибудь для себя. И да, сегодня речь пойдет как раз о таких классных горках, от которых сложно оторвать глаз. Поэтому быстрее наливайте чаек и присаживайтесь поудобнее. Перед началом ролика хочу напомнить вам о том, что подписка на канал – это очень важно. Также вы можете поставить лайк, написать комментарий и даже включить колокольчик. Не забывайте, в конце видео конкурс на 1000 рублей. Погнали! Открывает подборку у нас… нет, не горка. Тем не менее, это реально офигенный аттракцион, как по мне. Во-первых, он вмещает большое количество людей. В бассейне может поместиться несколько десятков людей, в то время как большинство горок рассчитаны на катание в одиночку. Конечно, не берем в счет горки с надувными лодками, на которых можно кататься компаниями. Во-вторых, веселиться можно достаточно долго. Спуск с горки происходит безумно быстро. Поездка длится, как правило, не больше минуты. Здесь волны генерируются постоянно, поэтому находиться в бассейне можно столько, сколько душа пожелает.